Что сказать. Меня зовут Радаст, и сегодня мы попробуем поднять одну из совершенно неподъемных тем в ролевых играх, особенно в настольных. Тему гибели персонажей и их возвращения после этого. Тема обширная, все мы не успеем, даже если на многочасовое видео замахнуться. Но я попробую хотя бы так, вот немножко галопом по Европам, показать... Что в ней такого сложного, что даже подземелья и драконы, система к разработке которой имела отношение такое впечатляющее количество игроделов за полвека ее существования, что и подумать страшно, что эта система ни разу не выкатила хорошего воплощения этого вот аспекта, хотя попыток таких было сделано немало. Но ну, чтобы не быть голословным, давайте коротко сначала вспомним, как оживление вообще работает в последней, на данный момент, в пятой редакции правил. Линейка оживляющих заклинаний идет там по нечетным уровням. Первая из них на третьем уровне и позволяет поднять умершего по совсем свежим следам, не позже минуты после трагического события. Ценой одного действия касание и алмаза. В три сотни золотых ценой. Следующее оживление на пятом. Нужен уже алмаз в 500 золотых рублей. Вместо минуты позволяется 10 дней. Тело должно быть плюс-минус в нормальном жизнеспособном состоянии. Хотя отравление и любые немагические болезни но все-таки убирает. Оживление седьмого уровня стоит уже тысячу золотых. Лимит с 10 дней там подскакивает уже аж до ста лет. И возвращенное оказывается в полных хитах с заново выросшими руками-ногами. Ну, как бы, так как сто лет, то оно уже и понятно. Что за сто лет там уже и кости на пол континента растащить могли. На девятом уровне там же те же, э, то же самое. Двести лет можно быть мертвым. 25 пять тысяч алмазов. И тело не надо, оно само вырастет. То есть вообще там оно в заголовке указано, как бы, но э, если текст почитать, то оно не обязательно. Нужно просто имя, просто так сказать, и вот э, тело появляется. Все, да? Нет, еще одно оживление, есть реинкарнация. Тоже на пятом, но за тысячу вместо полутыщи, масла вместо алмазов, тоже на 10 дней только тело целиком не нужно, нужен какой-то кусок, и за это оно оживляется, вот существу, которое было, оно оживляется в другом теле, другой случайно накиданной расы. И вот понимаете, есть заклинания хорошие, есть, большая часть в пятерке как раз такие. Вот скажем, огненный шар, да, заклинание очень старое, в прошлых версиях у него э, очень много разных было подходов к нему, и э, много сложностей было. То есть вроде как и хотелось бы его вот масштабируемым сделать с уровнем, и вроде как жирновато получалось. Отсюда э, делали их там несколько штук с разными потолками, но это все был как бы костыль на костыле. А вот, сдавшись, убрав эту идею с масштабированием, что, в общем-то, как бы смелый ход э, игродельческий. Получили железобетонной прочности заклинания, которое можно не просто легко сбалансировать, а отточить до того, что по нему все остальные точить надо. будет. Единственный недостаток, скучная игромеханика получилась. То есть вот шарахнул ты 8D6 свои и все, и дальше сиди, жди, пока еще раз можно шарахнуть будет. Но с другой стороны, Нужна ли веселая игромеханика самому каноническому, самому атмосферному заклинанию за всю историю ролевого хобби? Ну, в общем-то, как бы хотелось бы, но не очень. Уже само то, что игру может своим персонажам фаерболы кидать, уже само по себе оно сработает на веселье в геймплей. Поэтому можно как бы свои силы в другое место направить. Так вот, как бы, есть хорошие, есть, скажем так, спорные, там вот, э, многострадальный этот волшебный взрыв, Эдрич Бласт, который на нулевом уровне вносит d 10 силового урона. Д-10, как бы, не так уж мало, и силовой урон, к нему иммунный, ну, от силы, там, полтора монстра, из всех вообще опубликованных за 10 лет жизни системы. Да, уже 10 лет прошло. Но взрывка можно подкрутить. И возможностей подкрутить его достаточно много. То есть кому-то там достаточно будет просто до до 6 снизить урон. Кто-то поднимет уровень. Или сделает из заклинания классовую способность. Кто-то типа урона сменит. Возможностей вагон. И цель как бы тоже понятна. То есть у нас вот есть этот самый волшебный взрыв. И с одной стороны у нас есть другие заклинания такого же нулевого уровня. И с другой стороны у нас есть эффекты аналогичных немагических мер, скажем, луков. То есть, по идее, он должен быть чуть-чуть лучше лука, но, возможно, не настолько лучше всех остальных заклинаний. Вот и все. И практически все заклинания самых высоких уровней это именно вот такие. То есть, как бы идеи хорошие, но воплощение как бы можно там немножко под, под обработать напильником. Но есть вот заклинания, которым, ну вот даже не знаешь, как к ним подступиться, потому что на первый взгляд плохо в них все. У них есть уникальный эффект то есть сравнивать уже не с чем балансировать просто так вот не получится. Они концептуально ни на чем не основаны, то есть не, нельзя какого-то кусок флафа просто сюда как бы втащить и им что-то объяснить. Они ничем вообще не объясняются. И игромеханически они тоже скучны. Да мы половину квестов и фильмов фэнтезийных отменять вынуждены будем. Если вместо квестов по поиску драконьих шаров, восстановления останков, крестражей или еще там каких-нибудь проклятых доспехов для оживления любого пару веков назад побежденного темного владыки, всего-то и нужно, что его имя и алмаз на 25 тысяч. Даже отчество не нужно. И час рабочего времени. То есть, 10, 8 ладно, темных владык в день оживлять можно. 5 дней в неделю. С контрактом с выходными, с отпуском по расписанию, с соцпакетом. Отправить их потом каждого с квестом, можно, можно даже и бабло потом отбить. Есть как минимум 6 разных аспектов, над которыми надо задумываться. Даже до того, как вы вообще замахнетесь хоть что-то, делать с этими заклинаниями, в том числе даже и выкидывать их на свалку. Просто потому что, ну, такая, такой вот это здоровенный один шмат вашего сеттинга, вашей игры, вашего будущего геймплея, с которым надо чего-то такое делать, потому что э, то, как он есть, это м, довольно, э, довольно странно. Первое. Что такое смерть, гибель вообще? Что означает вот гибель... Персонаж. Вот живет персонаж, геройствует, путешествует, у него там какие-то феахро или что там у вас вместо этого. Вот умер мужик. Что дальше? Полное несуществование? Возможно, но тогда что будет означать, если персонаж вот не существует... Не просто мгновение с эдакой клинической смертью, там вот э, свет, я к нему плыву, а годы, десятилетия, а потом бах, и снова существует. Даже в стандартных заклинаниях пятерки, как бы я их не хаял, написано, что нужно желание оживляемого. Что это значит желание того, кто не существует? Или он как бы оживляется на мгновение достаточное, чтобы задать вопрос? Или, или как? А кто тогда задает этот вопрос? Как, как это вообще все происходит? Где мои броски на убеждения, в конце концов? Если у нас э, душа отправляется куда-нибудь там в рай или в ад, или чертоги мандаса, или как вот в планшафте у нас там целая палитра мест, в которые попадает душа сразу после смерти, то тоже, как бы, есть ли смысл вообще возвращаться? Если персонаж настолько хаотичен, что он попадает там куда-нибудь на лимбо в планшафте, да, то зачем ему добровольно уходить с плана, в котором он создает свое окружение полностью просто силой мысли? Если он так любил природу, что сейчас бегает там разумным лосям каким-нибудь по звероземлям, если он восхищался вертикалью власти с жесткими санкциями, пока не попал на Баатору, то, может быть, шагать в ногу с тысячами обещаев, так схожих с его ВДВшными друзьями, гораздо лучше ему, чем возвращаться на ну, там, условный завод. Только поняв, точнее задав, задумавшись, выдумав этот момент, что такое смерть мы сможем только тогда ответить на такие важные сеттингообразующие вопросы, как есть ли страх смерти, существует ли он вообще как вот социальный конструкт. Вокруг нас он есть в основном только потому, что достоверно неизвестно, что там после смерти происходит. И потому, что оттуда никто не возвращался, чтобы подробно нам этот процесс описать. А если у нас есть какая-нибудь там гильдия магов, которой каждый старший участник уже там с 10 раз оживлялся, то есть и достоверная информация. Уже можно как бы пойти и просто спросить, а вот как вот там, вот как у вас было, да? И уже одним фактором опасности получается меньше. Есть ли какие-то другие? Ну, надо думать. Если там после героической кончины, вот где-то там, все равно пошлют туда, куда душа лежит, то других версий как бы все равно ведь нет. А если там какое-то возмездие за то, что делал тут, то что это за возмездие такое? Одиночное, как там в каком-то японском мифе было. Э, черти с щипцами вырывают язык, ждешь пока заживет, и тогда отправляешься там в более комфортное место. Вот. Или на сковородке вечно крутиться надо. Если на сковородке, то, конечно, вернуться будет хотеться. А вот так вот, чтобы язык потом заново рвали, ну, не знаю, не знаю. Или второй раз уже не надо, или там обнуление какое-то происходит. Если обнуление, тогда может лучше и почаще умирать, чтобы так, как бы понемножку расплачиваться, а сковородку в конце э, отменить. А если на входе там какую-то загадку надо отгадать, и в зависимости от ответа э, сортировку пройти, то как бы если вот в какой-то раз очень хорошо получилось сделать как следует, чтобы, чтобы попасть куда надо, то не будет ли наоборот страха оживления? Мол, я вот из кожи мурон лез, иногда буквально, устроился хорошо, а тут бац, тебя обратно зовут. И в следующий раз уже неизвестно, как вы И вот, скажем, если нет ни страха смерти, ни страха оживления, то некоторые будут, с условием, что цены позволяют, но тысяча точно позволяет, будут лечиться таким путем. То есть, живешь ты себе в свое удовольствие... А когда уже вот невыносимо и спина болит, и печень колет, и память подводит, и пузо на глаза давит, в самих глазах по две катаракты, и суставы не гнутся, зубы гнилые выпадают, и память подводит. И это же все не старость сама по себе. Это совершенно четко расписанные болезни. Каждая со своим названием. В Википедии все они есть, можете почитать. В медицинской энциклопедии подавно, очень подробно. Оживление, как оно нам описано... В правилах. Лечит их все. И, сами понимаете, отличие вот между здоровым 70-летним человеком и больным огромное. Павлов Иван Петрович, как известно, утверждал, что любая смерть раньше 150 лет является насильственной. Ну, как, как бы, в интернете многие считают, что утверждал, цитирую его часто. Сам я его книжек не читал, настаивать тут не буду, но сама по себе мысль как бы достаточно сочная. Второй пункт, к которому мы так вот аккуратненько подошли, это что такое оживление и как оно вообще работает. То есть понятно, что ну вот магия, но все-таки какова его надежность? Можно ли на него действительно рассчитывать? Каковы шансы вернуться, если отбросить там все организационные вопросы, скажем там алмазы все заранее заказать, людей знающих попросить, ну так попросить, чтобы они не смогли отказаться. Если все вот это они сделают как надо, есть ли гарантия? Если надо там какие-то спасброски еще кидать с шансом на провал, или какие-то блоки кто-то может поставить, или еще что это все вносит коррективы в такие планы. Скажем, на пятом уровне в ДНД нужна целостность и жизнеспособность тела. То есть, если там, ну, несчастный случай, где-то там далеко от цивилизации, в лесу, не знаю, напали дикие животные, и вот если шакал откусил руку и с ней убежал, то как бы все, прощай рука. А если он отгрыз печень, то, извините, все, без печени не живут, а значит и не оживляют. И даже на седьмом уровне проблемой могут стать проклятия и волшебные болезни. Соответственно, насколько они популярны? Это уже другой вопрос, к нему мы сейчас еще вернемся. Кроме того, ну скажем, вот какой-то шанс есть на провал. Что этот провал вообще означает? То есть, вот, сижу, я пью амброзию на Элизиуме, и меня оживляют. Но, но не получается. Ну, там, что-то что бросилось не так. Да? Что, попад, что происходит в итоге? Попадаю я обратно на Элизиум в ту же точку к недопитой подостывшей амброзии? Или все, душа отправляется в вечное плавание и рассеивается по эфиру? Если есть шанс не только не вернуться, но и променять амброзию на небытие полное, то это только увеличивает шан, ну вес голоса за то, чтобы оставить все как есть и отказаться от э, оживления. Хороший еще вопрос в том же пункте. Сохраняет ли оживление память? Э, нет, даже не так. Тут два вопроса. То есть Сохраняет ли смерть память о жизни? Сколько помнит душа из того, что она прожила на первичном плане? Помнит ли там канонизированный святой? Э, а, за 200 лет, за 100 точно можно успеть канонизировать кого угодно. Вот канонизированный святой, его, его душа уже там в, э, полу, полуаватарная. Пом, помнит ли она столько же, сколько там обычный проситель с сигила? Или сколько лемур с баатором? И дальше второй вопрос: сколько будет помнить оживленный человек о тех днях или даже годах, что он провел в теле спиногона, ежедневно, ежеминутно мучая людей по указанию злобных старших батызу? Связаны ли с этим сроки давности разных заклинаний? Вот там минута, 10 дней, сто лет, двести лет. Что они вообще означают? Откуда они взялись? Нет, я лично понимаю, что с потолка, но как-то же объяснять надо. Я неоднократно уже утверждал, что это одно из важных отличий ролевых игр от других областей миростроения. Книжку вы делаете и э, сюжет э, вы поворачиваете в ту сторону, куда вам надо. А игровые сеттинги нужно делать объясняемыми, потому что в любой момент ваши игроки могут влезть туда, куда вы не планировали, и начать задавать вопросы вы именно как мастер имеете право ответа на них не знать, когда просто садитесь их водить. Но если они спрашивают какого-то архиепископа, которому специально несли алмаз на оживление прадедушки-квестодателя, то э, на, если как бы они спрашивают, почему надо было так торопиться, чтобы успеть к, э, до 20-летия смерти, то уж архиепископ-то такой ответ знать просто обязан. Ну, Раз-два можно отказаться там, сославшись на плохой характер архиепископа. Но не всех же игровых персонажей вы будете делать скупыми на ответы молчальниками, из которых каждое слово клещами тянуть надо. Так мы подошли к следующему пункту. Кто вообще может возвращать убит? В пятых подземельях и драконах это могут делать священник, друид и бард. С небольшой разницей там в доступе, но плюс-минус так. Устраивает ли вас это вообще? Хотите ли вы, чтобы э, э, оживить почти сто лет назад умершего, э, нужно э, высокоуровневому барду взять э, э, лютню, или что он там э, может взять, и пропеть часовую песню? И это вопрос не только игромеханический или эстетический, э, ну то есть эстетически это с Бардом, который поет, а играми технически это просто как бы хотите ли вы идти на поводу у системы, которая исключительно ради некоторого баланса между кастерскими классами оживление девятого уровня друидом дала, а седьмого не дала. Просто потому что так получилось, что на седьмом у них и так уже хорошо, у них он огненный шторм и обратная гравитация, жаловаться никто не будет. Но хорошо ли... Нет, нет не хорошо, а желательно ли чтобы заклинания оживления вообще были хорошо широко доступны всем желающим. Да, это далеко не всегда самое лучшее заклинание, которое может выбрать себе высокоуровневый персонаж. Особенно если вспомнить, как вообще обстоит дело в пятерке с заклинаниями высших уровней. Но, в общем-то, и не самое худшее. Польза от него пусть не всегда, но есть. Чтобы сделать из этого что-то более веселое, можно попробовать убрать вот эту вседозволенность, декомод... декомодитизировать, так сказать, оживление. И увести таким образом от простого каста на час и камнем за тысячу к чему-то сложному и хорошему. Как мы называем в настольных ролевых играх что-то сложное, долгое и хорошее, в конце чего нас ждет награда? Верно, квест. Вот как сделать из этого квест? Возможно, оживлять действительно может только там архиепископ или лама какой-нибудь, живущий пещерной жизнью на вершине самой высокой, самой недоступной, самой заснеженной, самой опасной горы. Или наоборот, в жерле вулкана, желательно действующим. И гастует он это только для тех, кто прожил с ним бок о бок целый год, питаясь свежевыкопанными корнями, сырыми яйцами стенолазов и гадюк, ну и иногда шашлыком из росомахи или другими ламами. Для десятидневного оживления, как бы такое не годится, но вот для того, которое про 100 лет или про 200, ну, бы, вполне. Дальше, любая ли раса может оживлять умерших? Я отдаю себе отчет, что в нынешнем игродельчестве и миростроении ограничения по расе ну, не очень популярны сейчас стали, потому что они не соответствуют повестки всеобщего равенства и геймдизайнера, который напишет сейтинг с темными орками, чемпионами по бегу и узкоглазыми эльфами-отличниками, его очень быстро забанят на всех возможных платформах. Но все-таки такую мысль не стоит сразу отбрасывать. Хотя бы задуматься стоит, есть ли основания так не делать. Что если оживление это не просто заклинание, а такое... Танцевальное священнодействие. Ритуал, в котором должна участвовать ровно дюжина трезвых сатиров. А сатиры там кочуют по миру поодиночке. И их надо вот найти, собрать, подготовить и тогда уже дать потанцевать. Почему бы и нет? Получился сразу квест. Опять-таки мягко, мягко, но смело мы подходим к четвертому аспекту. Чего это стоит? Чего стоит оживление тому, кто его проводит? Вот у нас есть кто-то, кто отменяет смерть, нарушает фундаментальный закон мироздания. Если жизнь и смерть не являются фундаментальным законом мироздания, то как бы пропускайте этот пункт, проматывайте, у меня там еще дальше пункты будут. Камушек драгоценный в сколько-то там сотен или тысяч золотых фэнтезийных рублей – это ерунда, это, это ничто. На удивление, многие мастера хватаются за то, что это именно алмаз, и начинают крутить с другой стороны, изменяя распространенность алмазов в своем сеттинге. Это забавный метод, особенно если мир действительно закрыт, если возможности купить ведро алмазов на седели нет – то есть, если либо алмазы только на первичке водятся, или если других миров нет, или с алмазами в кармане порталы не открываются, там, таможни не пускает и так далее. Подробности не так важны. Магия, как бы, тоже не помогает. И каждый раз алмазы расходуется безвозвратно. Если вот это вот все есть, то есть нет алмазов, нет помощи от магии, и они расходуются, то тогда, как бы... Можно и так делать, если продумать последствия. И запомнить раз и навсегда, что в описании просто так нельзя давать там бриллиантовые кольи и королевские кольца с крупными алмазами. Потому что все крупные алмазы тогда пойдут в дело. С другой стороны, сделать это совсем правильно практически невозможно. Потому что если алмазы так уж трудно найти то ну, не будут они стоить столько же, сколько десяток топоров. Они будут стоить, как десяток галеонов. Именно потому, что таких осталось там несколько штук на весь мир, и каждому из них можно опять-таки отменить закон мироздания. Уникальные компоненты работают именно тогда, когда они уникальны. Вот в ведьмаке компьютерном это хорошо сделано. Там убиваешь ты крестового монстра, там голема какого-нибудь, выкручиваешь из него его обсидиановое сердце, и это уникальный компонент, из которого ты один раз можешь сделать уникальное зелье. Больше ни такого монстра ты не увидишь, ни такого компонента не получишь, ни такого зелья не попробуешь. Но алмаз это просто алмаз, это не обсидиановое сердце. Возможно, вы хотите сделать это этот алмаз именно алмазным сердцем какой-нибудь там, не знаю, шайтана какого-нибудь. Ну ладно, на самом деле алмаз это как бы, далеко не всегда просто алмаз, но это тема для отдельного выпуска. Смысл этого аспекта в моем списке двойной. Во-первых, опять же, нужно попробовать сделать из этого алмаза квест. И не просто там добежать до ювелира за угол на рынке и обменять ржавую кирасу на алмаз. Стоят они плюс-минус одинаково. А, нормальный такой квест. Может нужен там не просто драгоценный камень, а самый драгоценный для оживляемого камень, который был самым важным камнем в жизнь. И для кого-то это окажется там камень с инкрустацией ножен, или любимое украшение жены, или часть оклада у главной иконы храма, или не у главной. Уже на этом одном как бы можно классные квесты делать. Неплохая версия, кстати, если мы у э, э, големах, раз, раз уж мы о големах э, начали, это оживление с помощью одноразового фолианта, в котором есть объяснение того, как это нужно делать. То есть механика для этого уже есть, там как бы и цены вот даже существенно выше, то есть вполне, вполне можно этим пользоваться. И вот этот вот квестовый элемент там тоже э, есть. Но есть еще вторая сторона этого аспекта, про... Самое первое оживление Самого низкого уровня Которое вот поднимает погибшего в бою Сразу после того, как эта беда случилась Это боевое оживление Она дает какие-то там небольшие штрафики Возвращаемого с того света Но не оживителю Почему, спрашивается Ты только что мановением руки вернул погибшего собрата Он уже собирался нового перса накидывать А ты такой, хопа, и поднял его в один хит Дайте штрафы оживителю тоже, не жадничайтесь, снесите его тоже там в один хит, сделайте с ним что-нибудь плохое, что будет плохо в рамках боевки, то есть если у нас там какая-то вот социальная несправедливость в последствиях, и э, эти последствия надо ликвидировать тогда с помощью квестов, знакомств, загадок э, и всего такого, хорошо, даже алмаз вот за 299 рублей 99 копеек попадает в ту же катавасию, но если у нас боевка, и извините меня, ты кастуешь боевое оживление с ощутимыми боевыми положительными последствиями. Будь добр заполучить в ответ боевые штрафы, боевые негативные последствия. Путеискатель второй мучает своих игроков в этом случае целой подсистемой с уровнями усталости и со своей экономикой. И единственная цель всей этой подсистемы это бомкнуть тех, кто, не, кто хочет умирать и оживляться по 10 раз за бой. Но как бы можно и так, и вообще как бы со вторым путиискателем они навертели там сложностей на каждом ровном месте. Но это все штрафы поднимаемому, а не поднимающему. Раз уж так или иначе возвращаемся вот к оживляемому, то аспект тогда у нас пятый. Чего это стоит оживляемому, возвращаемому? Каково значение гибели вообще? Для игрока, для персонажа. Для персонажа в разных системах, в разных сеттингах, в разных играх уже было испробовано, ну, наверное, все, что угодно. Это может и совсем ничего не стоит, как бы подняли и подняли. Был мертвый, ну, стал живой, подумаешь. Заплатил, алмаз отдал и пошел дальше там нечесть гонять. Это может быть штраф какого-то разного, э, совершенно толка, сброс опыта до начала уровня, сброс самого уровня, навешивание боевых негативных условий, которые потом после отдыха потихоньку уходят и так далее. Практически все эти штрафы делаются обратимыми, обычно. Опыт можно набрать заново, шмот можно восстановить, взять отпуск на недельку, чтобы э, все условия слетели и так далее. Хотя это совсем не обязательно, и можно как бы и постоянку влепить, э, там силу, ловкость сложения понизить, э, не уровнем слабости, а так вообще как бы навсегда понизить. Или там болезнь пожизненную навесить, вроде хронического бронхита, или аллергии на кошек, трессимов, сфинксов и ракшас. Особняком стоит суровый штраф в виде обновления персонажа, то есть реинкарнация. Это такая следующая жертва обыденной для, к сожалению, для подземелья и драконов ситуации, когда уже существующее слово с огромным багажом его неровно клеят ярлыком на что-то весьма удаленно, напоминающее бледную тень жалкого подобия того, что Рабинович по телефону напел о том, что вспомнил из того, что читал об этом слове в детстве на обрывке Старой Газеты. Реинкарнация это вообще что? Изначально это повторное воплощение души, то есть это ситуация в которой душа, обычно бессмертная, воплощается, то есть получает плоть повторно. И происходит это не просто так, а потому что душе так надо. Потому что один раз провзрослеть и пройти сквозь вот это вот все недостаточно, чтобы достичь совершенства и развиться, как душа, до логического апогея. Воплощаясь повторно, душа опирается на какие-то там смутные ощущения, которые остались от прошлой жизни. Но получает возможность совершать совсем иные поступки, делать другой выбор, идти своим путем. Поэтому реинкарнация не обесценивает уникальность жизни, она подчеркивает ее, дает ей смысл. Жизнь важна, очень важна, она дает тебе возможность показать самому себе, кто ты такой. Но это по большому счету только один проход, только один из возможных путей, а путей таких много и по каким-то... Ты пройдешь множество раз и стопчешь на какие-то ты не ступишь ни разу но будет возможность еще раз уже с высоты даже не знаний потому что знания и воспоминания это тлен это уходит это не так важно с высоты опыта уроков которые ты извлек в прошлый раз с этой высоты ты можешь еще раз попробовать сделать хоть шаг в сторону и поступить немного иначе там, где когда-то ты сожалел о содеянном, или попытаться поступить аналогично тому, чем был доволен в прошлый раз, но уже в другом контексте с другими людьми в другую эпоху, где, возможно, не все аргументы будут так же работать. И проходя сквозь множество таких циклов, душа меняется или эволюционирует, тенясь к какому-то одному ей ведомому идеалу, или ходит по кругу, бесцельно ища суть самой себе. Вот это имеет смысл. Когда друид поливает драгоценными маслами оторванную ногу мертвого эльфа, и спустя час тот восстает живым и взрослым, уже сформировавшимся... Кидаем процентник гномам лесным. Это чистая ерунда, не имеющая никакого смысла и работающая по непонятно каким законам. Реинкарнацию надо либо делать имманентной частью жизненного цикла какой-нибудь расы. Может в следующий раз э, я расскажу, как я это у себя делал. Либо оформлять эдакой неторопливой заявкой от друида к мирозданию, такой просьбой вернуть душу и вселить ее когда-нибудь куда-нибудь, чтобы когда-то, спустя много лет, столкнуться с кем-то, кто будет отдаленно немножко напоминать погибшего знакомого и знать, что там живет его душа дальше. Либо тогда уже, чего уже стесняться, надо фигачить некромантию на все сто с жертвой, из которой нужно только тело, душа из которой и изымается и не свергается, куда там ей не свергаться, или становится даже нежитью, или вообще тратится как магический компонент, а душа погибшего возвращается в свободную, ну, назовем ее так, емкость. И вторая сторона этого аспекта еще сложнее. Что все это, и гибель, и оживление, значит для игрока. Если это происходит слишком часто и не несет никаких последствий, то э, будьте готовы к тому, что для игрока это тоже не будет делать абсолютно ничего. Чтобы был хоть какой-то эффект, смерть должна быть драматично, значима и иметь последствия. Если драматичность на уровне неудачного броска урона, значимость на уровне алмазов полтысячи гп и последствия — это часть кастинга, то, извините, эффекта не будет. Как его достигать — это опять-таки тема отдельного разговора. И совета наверняка уни универсального нет. Аспект последний на сегодня. Что это значит для сеттинга? Какие последствия? Как наличие или отсутствие возможности оживления и возврата после смерти меняет мир, в котором живут персонажи. Как влияет на мир отсутствие или наличие страха смерти или страха оживления? Может гибели, возвращение из пасти Аида настолько стали частью обыденной рутины, что церковь уже и страхует богатых путешественников от этого? Деятельные неленивые люди с ютуба уже как-то подсчитывали по известным нам сейчас формулам. Получились какие-то там копейки у них, что-то в районе 5 или 6 золотых в месяц. За гарантию сервиса оживления, включая всю инфраструктуру по добыче, складированию алмазов, нужной стоимости в бездонных закромах, охране этого всего и всем-всем-всем. Что делать с дезинтеграцией? Будут ли ее бояться как настоящей смерти? Или тоже будут чихать просто негодуя, что вот злые люди заставляют тратить 25 тысяч? А что с пожирающими тела жертв монстрами? Начиная с волков и кончая э, э, любым вообще монстром из стандартного мануала может будет традиция глотать в случае опасности какой-то особый яд который будет убивать э, человека но отпугивать животных и э, э, просто как бы он для гуманоидов он будет накладывать быстро уходящие потом штрафы и тогда будет какая-никакая гарантия целостности тела а ведь это уже как бы если быстро найдут как бы всего 500 э, вот, золотых рублей Будут ли какие-то другие традиции у японцев, скажем, когда-то была традиция использовать головы погибших вместо тел целиком и не только для врагов, типа там подайте мне его голову на блюде. Это из другой немножко культуры, чуть поближе к нам, но и для своих же у них тоже там было вот там отступающая армия не может, не имеет возможности доставить обратно на базу своего погибшего генерала. Голову ему чекрыжат и в платочке доносят куда надо, чтобы там уже с почестями похоронить. Такое там случалось постоянно и описывается в различных источниках. Будет ли здесь такое же с хранением или уничтожением важных частей тела поверженных врагов? Просто чтобы не дать им ожить. А на высоких уровнях будет ли вообще смысл хоть какой-то в том, чтобы пытаться уничтожить всяких темных властелинах? По разным подсчетам топовый магашмот э, в ДНД стоит от 200 до 500 тысяч за каждый ништяк. Если есть высокоуровневые кастеры и доступ к 9 свиткам, ну или доступ, э, то э, за вполне скромную цену можно как бы обставить все так, чтобы ожить вот буквально с, на следующий же раунд после трагической гибели. И сразу в полных хитах. Все условия сняты, никаких ни болезней, ни проклятий. Все замечательно. Ладно, довольно с меня вопросов без ответов. Я и так вас уже загрузил выше крыши. Мы обсудили шесть аспектов магии оживления, над которыми вам следует задуматься, чтобы понять, нужна вам вообще такая магия в вашем сеттинге, на ваших играх. и Если не нужна, то, э, э, то, э, то не нужна, а если нужна, то, э, то какая. Эти аспекты. Что такое смерть вообще? Что такое оживление? Что, кто может оживлять? Э, чего это стоит ему, тому, кто оживляет? Что это значит для оживляемого? И, пальцы кончились, какие последствия это несет для сеттинга? Как обдумаете э, эти аспекты сами, не забудьте подробно обсудить их и с игроками. Им это все тоже как бы, ой, как полезно знать. Если что забыл или обошел, то, как обычно, пишите комменты, буду рад почитать и пообсуждать. За провал в выпусках сильно не ругайте, постараюсь в этом году больше не пропадать и вообще держать марку. С вами был Радагаст, если понравилось, увидимся еще.